Вот так у нас скорая по Карвамарс улице проезжает. И сквозного проезда нет. Видите, как заметно. Вот скорая приходится назад пятиться. Такой у нас хороший проезд по Карвамарсу. Так у нас работает администрация. Да вон туда и разворачивайся. Приходится ограду открывать. Туда заезжай и развернись. Туда и вот назад. Вот так мы по Карвамарсу живем. Туда, туда заедь. Туда заедь и назад сдашь. Видите, как помогать надо людям. А человек какой-то ждет и не дождется скорость. Вчера нельзя было проехать. Где-то приблизительно в 12 часов, 40 минут на митинге был поставлен вопрос по поводу того, что скоро не может проехать. Хватило 2 часа после поднятого вопроса, чтобы вычистить всю дорогу проехать. Неужели нельзя... В принципе нормально работать, а не дожидаться пока под задницу не Вот ну, просто на это, как сказать, на митинге сейчас ваш вопрос поставили. Все правильно. У нас до часа было, сказали ну, по поводу того, после что проехали. Доходят. Вчера скорую вызвали, не проехала, скоро вернулась к кому-то из соседей. Вот и все. Все уже дети уже возраст. Сейчас, об, сейчас мы этот видео смотрели, ваши, ну. и на митинге этот вопрос подняли. Видите, хватило получается. Сегодня, во-первых, выходной день, я так понимаю, а сегодня уже сеня. Вот. С часа получается дня. А сейчас время сколько? А, не знаю, часа. Начало. Три да. часа. Три часа. Да. За два часа, то есть и умурились приехать и почистить. Ладно, поедем мы дальше. Ну, вот. И там батьки тебе. Хорошо. А что это за скорая стоит? А, только что приехала. Но а все вот.